Всем Привет, ребята, и сегодня на обзоре хочу показать вам вот такие вот две кастрюльки, которые я приобрела в магните по акции всеми известной акции Рояль Кухен. Купила я две кастрюли. Одна у меня 8-литровая, другая 3,6. Ну, в этой у меня сейчас находится бульон, поэтому эту я вам показывать особо-то не буду. 3,6 литров, в принципе. Цена этой кастрюльки, 8-литровой, 1200, ну, 1199, если точнее. Цена этой кастрюльки маленькой, 3,6 ой, сейчас бы не ошибиться, 900, 950, по-моему, рублей я за нее заплатила, да, по-моему, 950 рублей. Это все шло по акции. Остановимся на этой кастрюлечке. Кастрюля очень классная, 8-литровая, на нашу большую семью очень даже нас выручает. Всегда варю в ней супы, борщи и все остальное. Здесь есть вот такая вот мерная шкала, что очень удобно, помогает. Всегда знаешь, с какое количество бульона ты залила. Также на крышечке мы имеем вот такие вот отверстия. С одной стороны они помельче, с другой крупнее. Кастрюли я пользуюсь уже около двух месяцев. Как видите, она в прекрасном состоянии, ничего с ней не случилось. Никаких пятен на дне у меня нету, я пользуюсь на газовой плите. Многие девочки пишут, что у них появились какие-то пятна. Ну не знаю, у меня никаких пятен на дне нет, она идеально чистая, блестящая. Никаких пятен я не заметила, не обнаружила. Также мою, как и всю посуду обычно. Вот. Обычной губочкой. Замечательные кастрюльки. Нисколько не пожалела, что я их купила. Очень классные. Вот такие вот две кастрюлечки теперь мои помощницы на кухне. Вот они красивенькие, блестященькие, замечательные кастрюлечки. Также я приобрела чайник вот такой вот рояль-кухон. Но про него я расскажу позже. Наверное, будет отдельное видео. Вот. Кастрюлечки замечательные. Ручки у них не нагреваются. Все прекрасно. Поэтому, ребятки, покупайте такие кастрюлечки. Ну, Наверное, всю коллекцию я собирать не буду. Мне достаточно будет этих двух кастрюль, потому что особо складывать тоже у меня их некуда. То есть у меня есть 8-литровая кастрюлечка и 3,6. В этой я в основном варю супы, ну что-то жидкое на первое блюдо получается. А здесь у меня идут подливы, макарошки, еще что-то. Мне достаточно, я очень довольна своей покупкой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!